По какой-то непонятной причине в вашем арсенале оказался привод М1А1 от Цимы, а внутренняя пиражка требует от вас обмазаться респланками и другим топ-оборудованием. Тогда вы по адресу. Представляю вашему вниманию Modern Conversion Kit для Томпсона. Комплект включает в себя обновленное цевьё с респланками, удобную пистолетную рукоять, компенсатор с возможностью установки трассерной насадки и обновленный приклад с возможностью регулировки в горизонтальной и вертикальной плоскостях. О, oh, еще есть бункерный магазин в виде бубна, но о нем мы поговорим в другом выпуске. Модели для печати данных элементов выложены в открытый доступ на сайте Singiverse. Качаем, печатаем, делимся впечатлениями. Данного проекта не было бы, если б не бурная фантазия хранителя 151 убежища. Скажем спасибо Ярлу. От себя добавлю. Спасибо за возможность воплощения данного изделия и за полученный бесценный опыт. Обзор на кит можно посмотреть на канале Убежище 151, а я расскажу, как правильно собрать все детали. Поехали! Все модели протестированы только на приводах М1А1 от ЦИМ. В основном все детали напечатаны с заполнением 100%, с высотой слоя 0,1 мм, а шкурины и покрашены. Начнем с простейшего замена рукояти. Все просто. Выкручиваем штатный винт. Устанавливаем новую рукоять, это деталь номер один. Устанавливаем новую рукоять, деталь номер один и фиксируем ее. И фиксируем ее на винт 17991 M4 на 12. Кстати, на рукоять нанесен стиплинг для лучшего удержания. В оригинале, в модели, она гладкая. Переходим к цевью. Для этого необходимо отделить верхнюю часть привода от нижней. Также выкручиваем один винт фиксации ствола, вот что ближе к мушке. Чтобы разъединить а перед нам придется открутить приклад. Далее выкручиваем два винтика, фиксирующих рамку целика. Вот этот и этот у меня уже выкручены. Те, которые ближе к стволу. Ну и, соответственно, снимаем старое цевьё. Винтика от нам пригодится. Теперь, используя деталь номер два, Устанавливаем ее на ствол и можно слегка прихватить винтами ISO 7380 М 3 на 12, две штучки. Тут и далее все используемые мной винты можно заменить на аналогичные по длине берем деталь номер три возможны два варианта исполнения продеваем через стол и вставляем ее на деталь номер два фиксируем винтами семьдесят три 7380 м3 на 5 миллиметров Затем берем деталь номер 4. Возможно, три варианта исполнения. Самый прочный первый, вот, который я держу в руках. При использовании боковых планок деталь номер 5 желательно сразу прикрутить их к детали номер 4. Я сразу прикрутил, потом это будет неудобно. Теперь эту часть цевья продеваем через ствол и фиксируем на детали номер 3. тоже из 173 80 м3 на 5 миллиметров Четыре штучки самая геморройная установка планок верхний и нижний нижняя планка выполнена единой деталью а вот верхний состоит из трех частей так вот для сборки нам понадобится ключ для удержания гаек. Если в наличии такого нет, я добавил его в архив. Пластиковый. прочности должно хватить. И небольшой лайфхак. С одной стороны, приклеим кусочек скотча, чтобы гаечки не проваливались. Верхнюю планку устанавливаем от первой части к третьей. Не старайтесь сильно затягивать гайки, это все-таки пластик. Появляется прогибы. Используемые винты 17991 М3 на 10 миллиметров. Помимо фиксации нижней планки на цывье, ее необходимо притянуть штатным винтом крепления цевья. Для надежности конструкции фиксируем цевье вместе фиксации ствола, там где мы ранее выкрутили один винтик, используем ДИН семьдесят девять девяносто один эм четыре на восемь миллиметров цель готово. а не забываем подтянуть клинки вот цель -ка. установим приклад. Стоковый приклад мы уже демонтировали. Штатную проводку лучше заменить, она коротковатая. В следующей последовательности собираем новый приклад. Берем деталь номер 13 и устанавливаем ее на штатное место, основание приклада. Не забываем продеть проводку. Для начала фиксируем деталь номер 13 на винт 7991, М6 на 20 мм. Обращаем нижнюю часть к верхней. Теперь деталь номер 13 можно зафиксировать винтом 79 М6 на 35. Далее используем деталь номер 14. Устанавливаем ее на деталь номер 13. При необходимости можно отполировать посадочные места. Фиксацию детали производим при помощи винтов ISO 7380 M3 на 5 мм. Три штучки. Пояснение. Вместе с данным прикладом можно использовать аккумуляторы, не превышающие по, ш... по высоте 13 миллиметров, а по ширине 31 миллиметр. Глубина. 36 миллиметров собираем сам приклад деталь номер 15 в нее необходимо установить кнопку фиксатора деталь номер 16 при этом не забыв вставить пружину перед кнопкой лучше всего подойдет пружинка пять с половиной миллиметров в диаметр э на 35 миллиметров в длину после этого фиксируем кнопку крышкой деталь номер 17 при помощи винтов iso 7380 м3 на 5 миллиметров деталь номер 18 фиксируется двумя винтами iso 7380 m3 на 8 миллиметров по желанию можно установить регулируемый подщечник деталь номер 19 он спроектирован так чтобы плотно прилегать к направляющим но тем не менее его можно зафиксировать при помощи DIN-913, DIN-914, M4 на 5 мм. В данной модели фиксационных отверстий нету, но в модели, которая будет на Синтерус, там они будут. И еще прошу обратить внимание, при печати у всех разные принтеры, у всех разные настройки, возможно, придется немножко подрезать резцом данный паз, чтобы подсчетчик вообще смог заехать на направляющие. Теперь устанавливаем приклад на трубу. Труба имеет 5 положений для фиксации. Готовенько. И напоследок установка компенсатора. Есть два варианта. Короткий. И удлиненный разборный. В него, в него можно установить внутрянку от трассера iStatch Lighter S. Установка проста. Надвигаем компенсатор на ствол и фиксируем винтами ISO 73 и фиксируем винтами ISO 7380 М3 на 8 мм сверху две штуки и m 3 12 мм Две штуки снизу. Вот и все. Про сборку бубна поговорим в следующей части, там не все так просто. Если данное видео и модель оказалась полезным для вас, прошу поставить лайк, подписаться на канал и по возможности поддержать канал донатом. Все-таки я планирую развивать данное направление стрейбольного диайвая. Все ссылки ищите в описании к видео. А на сегодня все. До скорого!